Что мы установились? Да вот, блин, что-то масло, блядь. Слушай, пока что давай, я буду сшинить двигатель. А ты давай радио будешь слушать? Да, буду слушать радио, давай. Да, я включаю. Все, давай, включил. Ты тут сиди слушай. В смысле? Погодите, это что говорят? Да не, не верю. Чушь как года говорят, как всегда. Как они могут объявить на войну? Еще блин. И для чего им это надо? У них роб территории предостаточно. Для чего мелом объявлять на войну? Эх, ладно. Придет, расскажу. У нас, короче, кое-какие проблемы, да, с двигателем. Какие проблемы еще? А проблема в том, что двигателя -то у нас и нет. Электромобиль. Ты что серьезно? Ты еще не узнал, то, что может двигаться или нет? Ну да, боже. Было... Ой, погоди, ты что откинулся? Да блин. Да что, то да, спать их вот? Я этот вздремлю-ка. Давай надо спать. Не, ну пипец, это странно, конечно, блин. Как что не машина? Это не нравится, я сломаю. Она, блин, я думал, что тут двигатель есть, она электрическая. Я их, блин, я проснулся. Слушай, а почему ты у нас до сих пор? Да что я не слышал, какой-то туман. Говорили что какие-то вспышки, не знаю, были. Кстати, я тебя хотела рассказать. Дай-ка я воду на машину. Ну давай, рассказывай. В общем, есть что, Милана, да? Да, есть, и что? В общем, как сказать? Они объявили... Нам войну. Ты что несешь? Такая еще война. Хватит шутить. Пошло со своих там ТикТоков. Да не шутка. По радио говорили. Ну я не сильно уж поверил. Ладно. Давай машину и завтра посмотрим. Ладно, давай. Привет, с добрым утром. Да, с доброе утром. Как, Какое-то так себе утро, знаешь, тоже как бы снег идёт. вода довольно, да? Да, холодно. Слушай, <свистит> я вот вчера что-то заснуть мог, подумал вечно про то, что там говорили по радио. Слушай, вдруг это правда? нам тогда надо припасы покупать, у нас что, вдруг... Как мы уживать будем? Слушай, забей, это же просто шутка, хватит. Давай лучше подеремся, давай. Слушай, хорошая идея, дай я на тебе. Ай, нога. На, на тебе, на, на. На тебе, влагой. Ай, блин, ты мне ногу конечно сломал. Обвинтуй ногу мне, бинтуй. ё ее, блин, что ты натворил? Мне теперь нога из-за тебя, блин, сломала, я еле стою. Слушай, хотя бы сядь. Эта нога болит. Слушай, хорошая идея. Хотя не знаю, я что-то больно не чувствую, а... Хотя, да, переломок наглядный. Йо-мо ⁇ стул... Ай, блин, капец, стул неудобный. И нога еще сломана. Ну, тут хорошо, что вы делать вот так вот. А... Опа. бэй. Бол... Так, все, или как стул поставила. Что будем делать теперь, а? Слушай, слушай, не знаю. Вот. Ты мне ногу сломал, ты мне это. Ты че? Слушай, хватит с ногой, ты надоел. Смотри, что, зато у меня тоже вообще-то нога сломана, видишь? На тебе, на, на, на. Ай, б... ты что натворил? Ты что? Слушай, я так думал, ты реально психонутер, мне кажется. Ты мне ту ногу сломал. Теперь ты головой шиванулся. Слушай, ну, как сказать, ну, бывает. Что сказать, ну, что -то. Это такое. Ну, как сказать. Я не знаю, что сказать, так что Повик, И хватит на стуле сидеть, меня газ жила уже. Да ее капец как близко. Э, ч близко? Ай, блин. Не надо вот, будет это блядь кипеть. Ладно. Слушай, у меня есть одна идея, и кстати, я у, у меня есть одна идея, э, и у меня ну просто фурси пить с головы. Месок. Ты в курсе то, что у тебя из головы э, сок течет, ты понимаешь? У тебя, блин, бинты и все соки, блин. Ну понимаю, да. Ну ты же слышал сирену, да, ну, еще были? Ну да, слышала, а что, вроде просто чена. А вот не знаю, там эти звуки были странные, что-то похожи на взрывы, выстрелы будто. Да забей, так вот по новостям показали. А я новости пыталась посмотреть, у нас не работает связь. Интерна тоже не работает, ты что, не заметил? Слушай, ну, не знаю. У нас так-то всегда перебои. Мы что там все лежим. Ну да. Слушай, слушай, погоди. А за тебя кто-то стоит, мне кажется. В смысле, кто-то может быть стоять. А? Жалкие людишки. Мы вас всех победим. Слава милому гранду! Ай, моя нога! Моя нога! Ай, блин! Нет, что с тобой? Что с тобой? Что он отворил? Эх, не зря я с нож натаскаю. На. На тебе нож. Ай, блин. Капец ты меткий. Ай, Рука, рука. Я не могу стрелять. А -а -а, думай, я умираю за тебя. Но, мама. Я же не умру да? Я же не умру. Живой, братан! Ну как сказать, живой? Живая, я живой, но у меня тут там оттосок -то там вытекает, капец. е мне повезло. Ах, я умираю, кажется. Я умираю. Какой у... умирать? Ты чё с ума сошел? это ты надо умирать. Слушай, обновление а то в той игре, не выйдет, что ты чё забыл? Оно выйдет, обновление вышло! Обновление в Бравл Старсе вышло! А, чё, да ладно, обновление вышло! Да-да-да, представь себе. Пока. Бег... ай, блин. Да -мо, моё чё за фигня? А Абракадабра, хопа. О, блин, ну что произошло? Ну ты ударил, так сказать, <вы>.... uh, uh, так. Слушай, хотя бы забей, нас пытался тот... Uh человек нет нас просто лопус убить -то. тебя вообще это mm -hmm. не смущает а да ладно да. слушай ты сумасшедший ты нафига пытался нас убить слава милан мы вас всех победим <свы> пошел ты слушай оружие у них хорошее не то что у нас Хотя у нас много танков и вертолетов тоже. Хотя мы ими не пользуемся, у нас все-таки тут слишком много высоток. Слишком. Ты ч? Если что, они летают примерно на высоте на километр уж точно. А, точно, точно, да. Слушай, нам может от, от этого избавиться как-то? Я нож заберу свои. Мне надоедают они уже. Слушай, думаешь, мне нет? Это реальная война, видимо. Ладно, я зубе вернусь. Так, в общем, этот убрал. У него там много видите, была арбузного сока. Ну ладно. Блин, конечно... Смотри, что у меня кстати. Опа! Оп! О, о, о, ой, блин, уронила, пить Я так люблю им тренироваться, это, это самое. Опа, оп, оп, оп, оп, оп. Ай, дага! А, блин, а капец. Слушай, а что за у тебя оружие, там а? Да вот смотри, не знаю, какое, такое себе. А, ау, блин, громко, то с ума сошел? Ладно, ладно. Эй, эй, вы, вы что тут делаете? Вас эвакуировать должны были. У нас тут война, вы что, блин, тут стоите? Слушай, а, а вы кто? О, да, а вы кто? Я кто? Я военный. Я прибыл из гвардии прямо сюда. А вы тут, Э, ты что упал? У вас. А че у всех откуда у тебя оружие? Да, как сказать, ну на нас -то напали, тот зеленого арбуз. Ты это, посторонняя спуска, не направляй ее на меня. И да, эта модель, кстати, надо эта пуска. А, а сама эта пушка, я не знаю, где-то ее взял. Я тебе говорю же, мы нам ее её... выбили, ее, так что ладно, иди отсюда. Моё, капец ты силач, короче, пойдёшь, у нам в армию, понял ты? Понял, понял. А ты чё а, а ты чё сдох что ли? На тебя получай. Ой, не то. Опа! Смотри, что у Ба! Бам. Ай, блин! Вы что, сумасшедшие? Вы что, стреляете? Я же умру. Слушай, а нам-то вот так-то без разницы? Не моя проблема. Кыши отсюда. На-на-на-на-на-на-на-на-на. сошел? Ты что говорил? Отдай мне свое оружие. Сумасшедший, блин. Совсем с ума сошел какой-то. На-на-на. На тебе, говно ты. На-на-на. Иди нафиг. Да-да-да-да. да, На-на-на-на. Да, да, да, да, Капец. Как я размеюсь. Пипец, ржаченый вы. Капец. Хватит ржать, сумасшедший ты. Блин, ты что? Я ж тю, я наверх свои убью, убью, мне посрать. Тю, Иди... на, на, на. А, да, на, на. А, а... Слава Мелонской империи! Слава Мелонской империи! Слава Мелонской империи! А, ха ха На, на, на! На, на, на! Да, да, да, да, да! да. А, блин, хоть ты был хорошим другом, конечно, но ты мне надоедал, вообще надоедал, так что... Ой, блин, что Талькит? Ё-моё, это граната! Да, блин, я не хочу так умирать, надо выкинуть её! Надо выкинуть её, опа! Опа! Ах, до свидания, граната! А, капец, я я высоко подпрыгнул. В смысле, это гранато самонаводением? Нет, нет, Ай -ай -ай -ай. нет. Ой-ой-ой-ой. Кто, понятно? А, я умираю, что это конец. Это конец. О, это же салют. Снег хороший был, конечно. И то, что... Погодите. ⁇ -мо ⁇ это что за фигня? Всем здравствуйте. Сегодня я, Маркус, с ваш ведущий, расскажу вам о сегодняшних новостях. В общем, сегодня произошло много вещей. Например, как. Курица стала продаваться в два раза дешевле. Ну ладно, перейдем к другим новостям. Мелом Гранд напал на нас. Вы понимаете, это они напали нас, хоть у них земли все есть. Мы будем применять атомные боеголовки, как говорит главнокомандующий. Также, мы хотели бы рассказать то, что на один из наших городов была сброшена бомба. И она не простая, она опасная. Вы понимаете, да, никакие. Ну в общем, ладно. И да, лучше пока сейчас купить курицу, пока она не подорожала. Всем до свидания. С вами был Марк. Стоп, снято. А, блин, капец. Как мне это надоело. Теперь опять не можно поиграть в телефон. А, блин. А, блин. Отдается приказ пустить первую ядерную боеголовку на... Город Меланоп. Координаты я вам написал. Вот. Точное место запуска. Конечно, вы не попадете как всегда. Но пофиг. Стреляем сразу на поражение. Слава! арзак Точно. Твой указ будет исполнен. Хорошо, молодец. Молодец, хорошо. Теперь иди сюда. Видишь, какие крутые. Я крутой. Сори, что у меня Опа, оп оп оп на Сегодня произойдет запуск первой ракеты по городу Мьянов. Отсчет до запуска пошел пять четыре три два один пуск. Продолжение следует. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять продолжение. А вы сейчас увидите, куда полетела ракета. Мы сейчас потерям соединение так что ладно Эх, осталось еще городов 100 ну ладно будем готовиться к следующему нападению